Снять вокруг себя, да. значит, да? Да, у него, да. да, у него, ну, он такой светлый человек, а, то есть, демонического мало, но есть. То ну, есть, ж, он... Свет и тьма он, во всех присутствует. Да, собственно. да. Ну, у него много светлого, то есть, по сравнению, ну, так, в среднем. Он помогает очень-очень многим людям, помогает, вот, реальным желание. То есть, его задача, если бы он ну, как бы сказать, если бы он не развивался, вот эти вот программы, то он бы зациклился на своей семье. Ага. Для него губительно. Его задача расширять семью. Расширять то сферу есть... заботы дальше, чем да, семьи, да? да? да, угу. да ну, вот да. он постоянно этим занимается, он прям чувствует свой плюс. Он вопрос. должен выходить на уровень, на, на социум. У него других вариантов нету, иначе он загнется. То есть у него... Ну, или это или проклятие, или развитие. То есть только он останавливается, заботится о других, у него сразу проблемы. А -а -а, понятно, понятно. Есть, Никаких остановок. Да, то есть и э, организаторские способности, и вот уровень, у него 5 двоек, это уровень страны. Ух ты, он серьезный Может, лидер. Может быть он наш будущий президент или какой-то прям серьезный лидер? Ну да, вряд ли но он может заниматься. У него какая то есть он харизматичный. Да. А, он революционер. Да. То есть он эм, ну, ломает старое и создает новое. То есть ему это в кайф. Точно. По -другому, по другому он не может. А мы ему помогаем. Вот, э, ему что нужно? Что ему основное, что нужно? У него э, как бы ну, где-то косяки были в прошлом, то есть он пришел в этом воплощении, и косяки, его ну, люди пострадали. Ну, у кого-нибудь. Не у не него как-то защиты нету. Mm -hmm. То есть и ему нужна защита, ему нужны целевые люди, которые воля сильная. Вот, у него которые... есть друзья. У него есть друзья, которые энергетически помогают и. То есть ему трудно, хотя он все это тащит на себе, да, но ему, в принципе, трудно. Вот, и воля, то есть защита нужна. То есть в чем защита? Сейчас, я, ты меня немножко сбиваешь. Цели, цели правильно ставить надо уметь. Правильно выстроенные цели, правильные цели, да? Когда будут правильные цели, то есть он не должен, кстати, ну вот это, то, что много проектов, это уже, ну, как бы немножко сбивает. Углубляться есть... в один а, проект, да? Гран... да? Да, да, да. Угу. То есть. А, и еще свой должен быть обязательно. То есть все эти проекты, как бы не его, кроме Правовед Сибири. А он как лидер, ну, как бы желательно, чтобы э, свой был. Своя идея. А вот, но это неплохо. Ну, ну, как бы... Сибирь и свободная энергия, это же, считаю, уже наши проекты, которые мы с нуля развиваем. но это проект дали другие. А можно но... сказать, что мы совместно совместного совместно, да, уже, да. Лучше, уже да. лучше, Если вот он как бы как лидер сейчас компании, да, то да. есть официально, то это значит, что да, он, ну, от, от него много зависит, да, вот. Ну, сам факт, что в чем в чем его, то есть его сила в организаторских сильнейших способностях ему дан уровень страны, mm -hmm. а, и он харизматичный, и он может менять перемены, для него это экстаз, а не проблема. Да, да, да, Для какая-то перемена переехать в другой город, что-то там с кем-то, поехать, с кем-то, поговорить на совещании. то есть. Командировки. Что? Командировки. Да, командировки всякие, то есть он, ну, себе. Как рыба в воде. Вот. А минус его, то, что ему нужно целями, точно, четко, вот он должен, ну, окружить себя волевыми людьми которые будут ему вдохновлять, потому что он сам может не сориентироваться вовремя. То есть, чтобы ему что-то дать, Вселенная его будет долго проверять, ну, как бы, не будет ли от него проблем, потому что были проблемы, вот, а сейчас, ну, вот ему если дается, значит, он выходит из Матрицы. Угу. Да. То есть, если ему не успех, значит, он выходит, если не успех, значит, воля и цели его неправильные. Так, это очень важно, понятно. Да, то есть вы его должны вот прямо мягко его показывать да давай вот будем вот ну как бы он может не, не прочувствовать хотя сильнейший организатор вот эти тонкости они, ну как тут сейчас в двух словах вот ну детализация у него внимание вот, к деталям да? детали да он такой в этом смысле хорошо Главное, чтобы он не давил своей детализацией, потому что детализация может а, от целого увезти. Ну, ты знаешь, что, то есть, вот что это, немцы, вот немцы это... они такие педантичные, там корни есть такие, да, в Германии. Так а, что, немец, да? Да, есть там предки. А они отличаются своей точностью, этой кондичностью. Ну вот такой лидер, то есть, в общем-то, сильный, можно с ним сотрудничать, ну, без проблем. Ну, есть над чем работать. Но. Ну, конечно, постоянное развитие, иначе будет застой, стагнация и деградация. Поэтому а, постоянное да. развитие, движение берет, правильно, команда правильная, правильно да. У него еще трудно авторитетов принимать. Это, наверное, все наше поколение такое, поколение восьмидесятых. Ну, ну, может быть. Да. Ну вот и особо трудно, чем другим. Да он сам Значит. авторитет. <свят> Зачем <он>? Да, но <свят> у тебя, сителя... то есть ему, видишь, у него или он. Ну, есть два варианта у него. То есть или он какое-то получил озарение, посвящение, какое-то, может быть, какую-то инициацию, как говорят. Можно или, он так такой... или он такой. Или он такой, как сказать, скрытый, ну, как бы аватар. Ага. Ну скрытый что значит? То есть числа как бы прочерки там, да, а он это все выполняет. О конкретные. Ну как конкретные? Я не знаю его хорошо, понимаешь? Я так общие вещи. Ну я слушаю, я нахожу подтверждение твоим словам. Да, то есть... Или он такой, ну, какая-то... Ну он... Такие люди, как Мошкин, я их считаю, ну как... Аватарами, да, то есть это вот... А, ну, эти люди какую-то задачу несут в мир. Да, можно даже сказать, миссия, правда? Да, у них какая-то своя миссия. Угу. Например, я считаю аватаром, это мишка-япончик в Одессе. А, ну, он в своей сфере, да? В своей ну, сфере, витер. да. Он бандитов сгруппировал и сказал, чтобы не убивали людей. А -а -а. И он очень уважаемый, известный ну, вор а -а -а. в законе. Понятно. Сила Прухупада, он аватар, вот, ну, Бога принес людям. Отпустим. У каждого свой дух или какой-то тебя. Кагунок, да, вот он, он такой аватар, он мессия вот дать вот эту вот толчок людям, да. Они, вот вот а Мошкин, он может быть такой, ну, массовик-затейник, вот, правда себе, ну, как бы вот, это как бы его миссия, если он это войдет правильно пошел да ему вот надо удержаться будет ну вот по разговору как он говорит я вижу он без страсти такой спокойно угу. я по три с половиной миллиона тут купил такой у него нету это очень ну, видно что такой умный умный спокойный холоднокровно сдержанный смысле, что не впадает в страсть по поводу денег да, хотя он должен, по, по числам он как бы должен беспокоиться, то есть туда-сюда, туда-туда. То есть, ну, с целями у него должно быть трудно. Ну, на самом деле все хорошо у него, с целями все хорошо, он просто выбирает проекты самые лучшие и получает в них опыт и становится все более и более успешным руководителем. Ну да, это хорошо. Да, То это есть это означает.. Это, что... это вехи, вехи на его пути. Это означает, что он, ну, как бы, гибкий, он да. может выбирать. Конечно. Просто, ну, как сказать, есть личностный рост человека, и вот это его касается лично. С на целями работать и искать, ну, как бы, правильно, правильную свободу выбора применять. Я, пожалуй, передам его твое вот это видеообращение, я ему отправлю, я думаю, ему будет это очень интересно. Это не видео. Я с ним поделюсь. А это не видео. Ну, Ты записываешь. Что? Я записываю твое <с видео, потому что я хочу ему сюрприз сделать. А тебе лишней рекламы не будет, правильно? Реклама всегда не лишняя. Ну, еще что еще сказать? Ну, окружать себя сильными людьми, пытаться вот цель общую ставить. И вот 12 это круче, чем 9 по нашей школе. Цифры, вот, То есть это непобедимость. То есть нет. это все это как 12 апостолов. То есть еще их не посмотреть а, матрицы, как бы, да, четко понять, ну, где, где перекос, где, где сильная сторона. Ну, а, он может ошибаться в целях. И для этого ему нужна сильная команда. Чтобы корректироваться? Корректироваться, да, он должен советоваться. Но как вот это он правильно выбрал, я считаю, релевантное, релевантное как это называется, как, управление. Uh -huh. Как это называется, да? Роевый интеллект? Роевый интеллект, да. Беструктурное управление, когда каждая ячейка связана с другими и происходит... Процесс синхронизации и синергии. Очень интересно. Да, то есть никого в авторитет не ставить, как бы, да, просто вот каждый выполняет свою роль и все, это круто. И в его случае хорошо. Но вот вот эти подсказки вы ему можете подавать цели, вместе думать. Вот. Мозговые штурмы, ну, кстати, вот эти вот они и получаются мозговые штурмы. Да, Планерки-то да. наши, да, вот сегодня у нас планерка будет в 5 часов, так что приходи. Пожалуй, я закончу на этом запись. Основной, я думаю, все записано, и передам от тебя Владимиру привет. Размещу этот ролик на своем канале. Тебе ссылочку отправлю. Хорошо, и слава. Благодарю тебя. Ну, я, конечно, меня, так да? говорю, но я не без подготовки особо. Да так интереснее идти в потоке.